Глава 29 Светлое, как Божье обетования будущее 19 сентября 2001 года в 6 часов утра мой самолет приземлился на посадочной полосе во Франкфурте. С тех пор, как я впервые оказался в Германии 1997 году прошло почти 4 года. Когда я покинул Китай, я думал, что моя семья вскоре последует за мной, но Господь распорядился иначе. Он хотел преподать еще несколько уроков и провести нас через многие испытания, прежде чем соединить нас как одну семью в одном месте». Пройдя таможенный досмотр, я вышел и увидел, что меня ожидала не только моя семья, но и толпа верующих. Мы обнимались и смеялись. Прибыл в аэропорт приветствовать меня даже известный немецкий проповедник Райнхард Бонке, человек, через которого Господь даровал спасение миллионам душ в Африке и других частях света». Для меня это была честь. Жена моя, Делинь, светилась от радости, а дети были в восторге. Наконец-то мы были вместе. Это был замечательный день, подаренный нам Господом. Мы поехали домой, на квартиру, которую предоставила нам одна христианская миссия. Мебели здесь почти не было, не было даже кровати, но Делинь и дети жили в этой квартире и не хотели искать новое жилье до тех пор, пока мы снова не будем вместе. Войдя в наш дом, мы закрыли двери и, вставши на колени, со слезами на глазах, возблагодарили Господа за Его милость и верность. Я простер руки свои к Господу и запел «Блаженный, радуюсь и плачу я, по Божьей воле вышел из тюрьмы. Мне Бог, надежда, предлежащая, пойду за Ним, пути Его прямы. В пронзенных я руках Его, блаженному не страшно ничего». Прошло две недели после моего освобождения из тюрьмы. Мое здоровье в тюрьме было сильно подорвано. В организме после чумы оставались паразиты. Недоброкачественная пища и вода в тюрьме не могли не сказаться на моем общем состоянии. Зудела вся кожа. Первым делом Делинь взяла мою одежду и прокипятила, чтобы покончить с паразитами. Постепенно, с Божьей помощью, я поправлялся. Это были хорошие дни. Я мог отдыхать и проводить больше времени с женой и детьми. Наконец-то мечта Делинь, об устроенной семейной жизни, начала сбываться. Мы с Делинь были женаты уже двадцать лет. Наш брак далек от совершенства, но я могу честно признаться, что он становится дороже для нас с каждым годом. «Делинь – мой самый лучший друг. Двадцать лет назад, когда она была юной девушкой, я сказал ей, «Бог поставил меня своим свидетелем, чтобы я следовал за ним крестным путем через страдания. У меня нет денег, и меня постоянно преследуют власти. Ты действительно согласна выйти за меня замуж?» Она ответила, «Не беспокойся, я никогда не оставлю тебя в беде. Мы станем одной плотью и будем вместе служить Господу». Это обещание Делинь выдержало много испытаний, но она всегда была верна Богу и мне. Из 20 лет нашего брака, около 7 лет, я провел в вузах, и кроме того, много лет скрываясь от полиции, находился на нелегальном положении. Гелинь – замечательная жена и мать. Будучи сильной духом, она напоминает мне о моей слабости, когда видит, что я увлекаюсь своими делами или доверяюсь своим способностям. Имея кроткий и молчаливый дух, она никогда не сплетничает, и никого в церкви не вводит в искушение. Господь наделил ее замечательным голосом. «Однажды, еще на родине, я собрался было проповедовать в одной общине, но братья и сестры попросили меня. Мы много раз слышали твою проповедь, теперь хотели бы услышать пение делинь. То, что мы теперь живем за пределами Китая, не означает, что мы оставили свою родину навсегда. Мы не бежали из страны по собственному желанию в поисках легкой жизни. Мы оставили Китай, потому что Господь ясно указал нам сделать это. И Он подтвердил это, отворив перед нами все двери. За границей мы по-прежнему много благовествуем и участвуем в делах ассоциации назад в Иерусалим. При этом мы понимаем, когда нами руководит Святой Дух, жизнь приносит множество неожиданностей. Иисус сказал Никодиму: Дух дышит, где хочет. И голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Это слова из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. Если мы действительно следуем за Иисусом, то должны следовать, не ставя никаких условий и не составляя собственных планов. Если в один прекрасный день Бог повелит нам вернуться в Китай, мы вернемся. Это ясно как день. Кто-то может возразить. «Это же глупо. Вы прекрасно знаете, что в Китае объявлены в розыск. Вас тотчас арестуют, как только вы там окажетесь». Мы не призваны жить, руководствуясь человеческими стандартами. Важнее всего подчинение Слову Божьему и Его водительству в нашей жизни». Если Бог велит отправиться, мы отправимся. Если Он велит остановиться, мы остановимся. Когда мы исполняем Его волю, мы в полной безопасности в этом мире. Свидетельство Делинь За 20 лет нашего брака «Я хорошо узнала сердце моего мужа. У него сильный характер и твердая вера. Он очень открыт и доступен. У него нет страха перед людьми. Он говорит то, что думает. Для меня он всегда предсказуем. Все, что видишь в нем, это и есть весь юн, не больше и не меньше». Я уважаю его за любовь и верность Богу. Его верность мне хорошо известна, хотя, конечно, во многих других отношениях я не знаю его так же хорошо, ведь в силу наших жизненных обстоятельств мы большую часть жизни провели в розе. Но для меня тяжелее всего было то, что я редко видела его и в основном воспитывала детей одна. Но не все в нашей жизни было плохо. Кроме бед, страданий и долгих разлук, были победы и постоянное переживание глубокой любви Божьей и милости Его к нам. Благодаря детям я не чувствовала себя одинокой. Они всегда были со мной и приносили мне огромное утешение». Для меня тяжелым крестом и острой болью были не бедность, не гонение и даже не одиночество. Труднее всего было перенести клевету. В церкви стали распространять ложные слухи о моем муже. По сей день я не могу понять некоторых братьев, распространяющих заведомую ложь о своем же брате, который старается честно служить Господу и любить людей. Юн часто говорит мне, «Мы абсолютно ничего не стоим, так что гордиться нам совершенно нечем. Своего у нас нет ничего. Нам нечем пожертвовать Богу. То, что Он желает употребить нас, обусловлено всецело Его благодатью. Такова его воля. И если бы Бог для своих целей пожелал избрать иных служителей и никогда больше не употреблять нас, то нам не на что было бы и роптать. По молодости я воспринимала Бога как могущественного исцелителя, который совершил кое-что и для моей души, но после долгих лет бедствий и мучительных испытаний Господь стал моим другом, который никогда не оставляет меня. Он перестал быть для меня историческим Богом, а стал живым и близким. Много раз я оступалась во время этих гонений и испытаний, но Он всегда был рядом со мной. Всякий раз, когда я обращалась к Нему за помощью, Он помогал мне. Иисус – все, а мы – ничто. Рассказывает брат Юн. Когда я размышляю о том, что Господь приготовил для меня в будущем, я воодушевляюсь. Будущее – это великие времена жизни для Иисуса. В последнее время – Святой Дух могущественно действует по всей земле, и для нас огромная честь влиться в этот труд на Ниве Божьей. Я полагаю, что центром моего служения остается движение назад в Иерусалим. То, что начиналось с ручейка миссионеров, оставляющих Китай, теперь превратилось в поток. И я полагаю, Бурный поток тружеников пересечет границы Китая для труда на миссионерских полях. У меня по-прежнему имеется возможность выступать во многих церквях по всему миру. Моя проповедь, обращенная к церкви на Западе, заключается в призыве вернуться к истокам, чтобы снова услышать голос Иисуса, говорящий к каждому из нас. Однако мне хочется призвать не только Западную Церковь, но и верующих всего мира присоединиться к нам, чтобы обучать и поддерживать миссионеров на побелевших Нивах, чтобы утверждать Царство Божье не только в Китае, но и во всех странах по пути в Иерусалим. Началась новая эра Церкви. Я полагаю, что роль Западной Церкви состоит в партнерстве с нами для совместного труда на Ниве Божьей. Мы ищем не милостыни, но сотрудничество. Я не знаю точно, что ожидает нас в будущем, но я достоверно знаю, в чьих руках находится это будущее. С тех пор, как Господь спас меня, подростка, Жизнь моя стала увлекательным путешествием. Я никогда не знал того, что ожидает меня за поворотом. Однажды меня могут убить ради Евангелия в буддистской или исламской стране. Если вы услышите об этом, то, пожалуйста, не плачьте обо мне, но плачьте о миллионах драгоценных душ, порабощенных сатаной и погибающих без евангельского света». Смерть для слуги Божьего является не концом, а всего лишь началом блаженной вечности в общении с Иисусом. Если вы услышите, что меня призвали домой в небеса, то, пожалуйста, займите мое место, проповедуйте и наставляйте людей до второго пришествия Христа. Мой Господь Иисус, самый замечательный друг из всех, которых вы можете когда-либо приобрести. Он был любящим, терпеливым и милостивым ко мне все эти годы, когда проводил меня долинами смертной тени. Многие говорят мне, «Юн, ты так сильно любишь Иисуса!» Им не понять, что любовь к Иисусу в моем сердце существует лишь потому, что Он прежде возлюбил меня. Будем любить Его, поскольку Он прежде возлюбил нас. Так сказано в первом послании Иоанна, 4 глава, 19 стих. Иисус достоин того, чтобы познакомиться с Ним. Он действительно достоин того, чтобы мы отдали Ему всю нашу жизнь. Если вы посвятите Ему всю свою жизнь, то никогда не пожалеете об этом. Вы идете за Ним.